поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важны поправки о защите культуры и статусе русского языка? Потому что это наш родной язык. Это язык, на котором писал Пушкин, Лермонтов, Толстой, Бунин. Для сохранения культуры и традиций нашего народа. Это основа основ. Это, можно сказать, корни да, любого государства. Потому что русский язык и наша великолепная культура это именно то, что объединяет, сплачивает наше российское общество.